двести восемьдесят девяносто девять сорок четыре двести восемьдесят девяносто девять Нижний Новгород КПК Наи город Свидетельство 52, номер 004 39 четыре тридцать семьдесят три восемьдесят один состоит в НПСРО «Кооперативные финансы регистрация номер 229. двадцать